Здравствуйте, дорогие друзья! На связи, как всегда, Жовниров Павел, ваш психолог по тревожным расстройствам сегодня мы с вами говорим про пугающие мысли про навязчивые мысли а точнее про то что их не существует к сожалению я все время наблюдаю одну и ту же картину все психологи специалисты особенно по тревожным расстройствам, как один начинают говорить о том что страх является следствием возникновения каких-то мыслей что вот ваши мысли иррациональные они вызывают страх надо эти мысли рационализировать и так далее но на самом деле это значит что человек не понимает как устроена эмоциональная сфера вот давайте просто вдумаемся с вами вот страх это эмоция и если мы говорим что это эмоция значит страх живет по законам эмоциональной сферы если я возьму другую эмоцию чтобы вам было удобно например эмоция злости может ли у вас эмоция злости возникнуть просто так что вы на что-то разозлились, точнее, не на что-то разозлились просто так. Вы себе можете представить, что вы просто взяли, и на что-то разозлились просто так. Или вообще ни на что не разозлились, вы как бы просто шли себе и хоп, у вас злость. Или давайте возьмем ситуацию, что у вас просто вдруг возникло чувство стыда. Ну, то есть вы сидите себе, сидите и вдруг хоп, чувство стыда. Ну, как бы такого не бывает. Вам что-то сказали, и у вас возникает чувство стыда. Вам что-то сказали, или человек что-то сделал, и возникает злость. То есть, во всех случаях эмоции работают одинаково. И страх точно такая же эмоция. Это всегда ваша эмоциональная реакция на что-то. И когда мы говорим про мысли, ну скажите мне, какие мысли у вас могут вызвать злость, или могут вызвать чувство стыда, и вот здесь вы можете со мной не согласиться. И я вас понимаю, потому что представьте себе, что все вокруг говорят, работай с мыслями, мысли, мысли, мысли, мысли. И вы мне начнете говорить, ну, Павел, <coughs> я же ведь иду по улице и могу вспомнить, как мне мой товарищ сказал что-то обидное, и у меня возникает чувство обиды. Или я могу идти и вспомнить, что со мной не поделились сегодня вкусными пирожными, и меня это вызовет раздражение. Или я могу вспомнить, что однажды я обманул своего друга, и у меня за это возникает чувство стыда. Но ведь это же моя мысль? Нет, это не мысль. Это не мысль. Это ваше воспоминание. То есть это конкретный момент, который вы вспомнили в жизни. Это то, что когда-то в жизни реально случилось. Если вы представите себе ситуацию, которая не является реальной. Например, вы можете представить ситуацию, что э, вы сейчас сидите, и вдруг с потолка на вас спустился какой-то монстр и сожрал вас. Вот ваши мысли. Что это вызвало страх? Или давайте мы придумаем, вот такую мысль, что однажды вы забрали у девочки чупа-чупс У маленькой красивой девочки вы отобрали чупа-чупс Вас это сейчас вызвало чувство стыда? Нет Почему? Потому что это не было Этого не было, это ваши мысли А реальные случаи в жизни, ваши воспоминания, они были И их вы не уберете Ваши воспоминания всегда идут с вами по жизни и вот здесь мы сталкиваемся с ситуацией, что любые ваши эмоции являются следствием возникающих событий в жизни. И злость, и страх, и все остальное. Поэтому, когда мы говорим о мыслях, мы теряемся в том плане, что мы уходим от объективной реальности в в наши какие-то фантазии, в наши какие-то эфемерные вещи, которые вообще нельзя потрогать, схватить, измерить и так далее. И вот в этом ключе теряется весь смысл. То есть представьте, вам говорят, ой, ты мыслишь нерационально. Мысли рационально. Ой, это твои плохие мысли, убери плохие мысли. Как мне убрать плохие мысли? Это, как вам говорят, поменяй свой характер. Большего бреда я тоже не слышал. Но смысл заключается в том, что каждый раз, когда возникает страх, всегда есть события, на которые вы среагировали. И реагируете вы на эти события за счет того, что воспринимаете эти события как опасные. А воспринимаете вы их как опасные, потому что для вас это ситуация неопределенности. Я вам приведу простой-простой пример. Представим, что вы идете по улице, и вдруг у вас возник страх. Если мы с вами просто пойдем по шагам, откуда он возник, мы увидим, что вы могли что-то планировать. Ваш план на будущее является неопределенностью для вас. Вы не знаете, что будет в будущем, но вы можете видеть в этом будущем негативный сценарий, что является вашим восприятием своего плана. Например, вы собираетесь идти, ну не знаю, сдавать анализы. И вы переживаете, то есть план будет, подумала пойти сдать анализы, а переживаете, что анализы будут плохие. И это вызывает страх. Это не мысль, это ваш план. И то, как вы воспринимаете свой план. Возьмем другую ситуацию, что в этот момент вы что-то вспомнили. Например, вы вспомнили, что э, у вас э, какой-то дальний родственник умер от сердечного приступа. И для вас это неопределенность. Вы не понимаете, почему так с ним произошло. И вы объясняете это одной причиной. Так может случиться с каждым, в том числе и со мной. И это вызывает страх. То есть ваши воспоминания о смерти родственника вызывают страх, потому что вы воспринимаете его случаи приближенный к себе. Возьмем еще пример. Вы идете, и вдруг у вас заколола пятку. Вы почувствовали то, что у вас закололо пятку. Это ваше фактическое ощущение. Это информация, которую вы получили. Это ваше событие. А восприняли вы это покалывание в пятке, как то, что у вас, наверное, начало инсульта. И тогда это тоже вызовет страх. Но смысл заключается в том, что никогда никакие мысли страха у вас не вызывают. Всегда есть события, на которые вы среагировали. И я искренне желаю, чтобы каждый из вас кто страдает от тревожности Смог сделать всего две вещи Чтобы из этого состояния выйти Собственно на этом основана Вся моя работа С клиентами и их результаты Всего лишь две вещи Представьте себе Такая сложная казалось бы проблема Которая на самом деле Если в ней разобраться Очень простая Просто наш зашоренный взгляд Не дает нам увидеть это все так Настолько очевидно Нам нужны обязательно какие-то теории Умные слова какие-то определения, диагнозы, концепции, методики, чтобы это все вот как-то разворачивать и чтобы это красиво выглядело. Но мы уходим от сути. Друзья, вы все хотите жить полноценной жизнью, чтобы у вас не было отличий от обычных людей, которые ходят вокруг вас на улице. И эти отличия заключаются в том, чтобы сделать всего две вещи. Вам нужно все ваши сегодняшние тревожные события события которые вы воспринимаете как опасные их надо зафиксировать всего лишь зафиксировать определить и это первая главная задача вторая задача это разобрать эти события и поменять невосприятие об этом есть много других видео на канале но я хочу сейчас чтобы вы поняли суть что многие пытаются делать множество действий изучать много техник много методов но проблема остается той же одной единственной Количество ваших тревожных событий в жизни остается тем же или растет. От этого и ухудшается ваше состояние. Как только вы уберете все это в мусорку, все эти, всех этих специалистов, которые рассказывают про то, как это красиво, про вот эти использование красивых фраз там, и так далее. И если вы посмотрите на свою жизнь, все, что сейчас у вас в ней есть, это множество тревожных событий, которые ухудшают ваше самочувствие и заставляют вас бояться все время. И все, что вам нужно сделать, определить их и поменять к ним восприятие. Пользуйтесь, друзья. Пока.